Медведь Квинтауна от здравствуйте, друзья. Перед началом выпуска хотел бы поблагодарить тех, кто помогает нам. Большое вам спасибо за теплые слова поддержки и ваше неравнодушие. Прошу тех, кто только к нам присоединился, обязательно подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, оставляйте свои комментарии, делитесь нашим видео с друзьями и близкими. Также у нас есть несколько уровней спонсирования нашего канала. Для этого вам нужно лишь нажать на кнопку Спонсировать и следовать инструкциям. Спонсоры канала получат доступ к уникальным смайликам и еще раду плюсов, которые мы готовим для вас в этом году. Сангаджи Алексеев попросил меня прочесть его статью. Сам он заразился микроном и находится на изоляции дома. Всем передает пожелания, здоровья и отличного настроения! На! О, Дайкельхам! На днях отмечали годовщину прорыва блокады Ленинграда. По этому поводу вспомнился рассказ нашего великого киноактера «Человека», ветерана Великой Отечественной войны Юрия Владимировича Никулина, который воевал на Неленинградском фронте. Как-то раз и группу послали в войсковую разведку. Дело было зимой, поэтому все были в белоснежных масхалатах. Темнели только лица да личное оружие. Двигались в сумерках. Доль кромки леса и при пересечении автодороги столкнулись лоб лоп лоб с немецкой разведгруппой, тоже в масхалатах. В страхе от неожиданности обе группы разведчиков разбежались по разные стороны дороги и приготовились к бою. Оглядываясь между собой, наши солдаты заметили, что один лишний – это был немецкий солдат, который напутал куда бежать и залег с нашими. Теперь этот бедолага понял, что случилось, в ужасе вскочил и побежал к своим на противоположную сторону. При этом в страхе очень громко и пустил газы. В окружающей тишине этот звук прозвучал как выстрел, за которым после секундной паузы раздался взрыв хохота с обеих сторон, после чего, не сговаривая стороны без боя, разошлись в разные стороны. Это говорит о том, что даже в таких нечеловеческих условиях и событиях люди стараются остаться людьми, даже если их вожди бесчеловечны. Поэтому призываю провластные каналы к цивилизованному общению. Не теряйте лицо и уважайте своих подписчиков. Критику надо воспринимать не как вражеское нападение, а стараться понять, что предлагается. А так вы увеличиваете пропасть между населением и властью, в которую сами же и свалитесь чуть позже. На прошлой неделе айратский вестник выставил Сангаджи Алексеева примерно в таком свете. Черным, что Сангаджи мошенник. Хотя сами же власти навесили на согнаждение те самые статьи, за которые он был осужден. Пример – с Остропезниковым. Объект полностью закрыт, и полностью по нему все платежи, которые должны быть выплачены, осуществлены. Там внутренняя какая-то неразбериха была у подрядчика, суд подрядчиков, там кто-то кому-то из подрядчиков что-то не доплатил, там и так далее. А в итоге там разбирательства какие-то были, но ну, насколько мне известно, по-моему, там все позакрывали. И со стороны федеральных денег, там софинансирование федеральные, республиканские, городские, оплаты, еще раз повторяю, все полностью В полном объеме. В середине октября обратился глава города Трапезников Дмитрий Викторович по просьбе выполнить отделочные работы 26-квартирного жилого дома. Второй транш должен был оплатить в конце ноября, но он не оплатил. Сказал, что вы доделываете, выполняете, будет позже выплачено. Вы начали сбоить, и что сказал? Объект закончите, вернемся к разговору по деньгам. Такой разговор был? Когда мы обращались по выплате остальной части денежных средств, так как она нам необходима по оплате рабочих сил. Сказали, что нет, не будет оплаты, до тех пор пока не выполним. Я свои деньги вкладывал, занимал денежные средства у знакомых людей. Закладывал свою машину в ломбард, чтобы завершить данный объект. Доверяя тому, что по завершению я получу эти денежные средства и закрою всего просу. Только непонятно, с чего взяли 100 Сангаджи Алексеев пропиты. Сангаджи не пьет алкоголь больше 10 лет или то, что он развалил городской котельные. Я работал главным инженером Элистинского городского предприятия тепловых и электрических сетей 30 лет назад. Тогда энергосервис назывался именно так. Плохо я их разваливал, раз они 30 лет проработали. Было мне тогда 27 лет. Взяли меня из-за знаний, толкача у меня не было. Вообще в советское время с улицы на руководящие посты не брали, не то что сейчас. Кстати, о котельных и энергосервисе. Известно ли заместителю председателя правительства, курирующему коммунальное хозяйство, что на всех квартальных котельных вырезанными на металлолом вакуумные деаэроционные колонки? Теперь получается, что содержащие в теплоносителе кислород и углекислый газ активно реагируют со сталью внутренней поверхности отопительных трубопроводов, в разы ускоряя коррозионные процессы. По правде говоря, в системе централизованного теплоснабжения города Листы требуются кардинальные изменения. Правительство Республики и мэрия города Листы обязаны разрабатывать программу реформирования теплоснабжения города Листы на основе процесса децентрализации. Это целый комплекс задач, решение которых я и лоббирую. Если кто-то радуется, что у меня не получается лоббировать эти вопросы, то кто тут проигравший? Население Элисты? Так почему радуйтесь? Курирующий, заместитель председателя правительства просто обязан заняться такой программой – включаться в процесс. Теперь об электроснабжении города и республики. После массовых аварийных отключений прошел месяц, острота вопроса спала. Теперь можно рассмотреть вопросы спокойно, без лишних эмоций. Что предприняла власть города и республики? Как обычно, встретились, обсудили аварии разные точки зрения на их причины. Энергетики пообещали выбить средства на решение отдельных вопросов, но системно вопрос никто не рассмотрел. Единственное, сняли ролик, как мне как бы возражает Даногрупова Светлана Владимировна. Прекрасный специалист, очень жаль, что она ушла с поста руководителя службы по тарифам. Так иначе кто снимал ролик, хотя бы поинтересовались, что Сакаджи Алексеев со Светланой Владимировной знакомы практически всю свою жизнь, самого детского садика и школы. Так что программу по созданию системы распределенной генерации обсуждал и с ней соизмерял с ее знаниями и опытом. Вот та агрессия, с которой провластные телеграм-каналы только увеличивают пропасть между населением и чиновничьим аппаратом. Пользуясь их услугами, чиновники программируют себя на непогрешимость, думают, что только их мнение верное. Как только появляется мысль, которую породили не они, эта мысль тут же становится враждебной. По такой злобной логике они живут, что-то делают эффективно или неэффективно – это их не волнует. Любая критика – это посигновение на их интересы, в том числе материальные. Чуть что прячутся за спиной людей. Типа, как смеете корректировать, это же для людей. Хотя о людях они думают меньше всего. И кругом сплошные провалы. Вот и в энергоснабжении сплошной провал. Например, работает на восьмом микрорайоне электростанция мощностью 18 мегаватт. Для справки, потребление всей листы при пиковом разборе составляет около 40 МВт. Станция эта газотурбинная. Имеется утилизация тепловой энергии, то есть использование тепла, отрабатывающего в турбине газов. Тепловая энергия в данном случае вторичный ресурс и должна быть чувствительно дешевле, чем от котельной. Поэтому в 2017 году между ГТТЦ, Энерго и Энергосервисом был заключен договор на поставку тепловой энергии но почему это не повлияло ни на оздоровление предприятия, ни на квитанции по теплу? Надо бы поинтересоваться в городской администрации. Ладно, тепло теплом, а куда девается электрическая энергия? Ведь она недорогая, мощность станции ниже 20-5 мегаватт. И эту электроэнергию можно было бы поставлять все эти листы. Но нет. Электрическая энергия реализуется от этой станции через сеть федеральной сетевой компании в других регионах и другим покупателям. Получается, станция работает, а республике от этого не холодно, не жарко. Можно порадоваться только за коллектив электростанции, что работают на интересном объекте. Но было бы еще лучше, если бы эта станция поставляла электрическую энергию и родной республике. Но чтобы так было, чтобы правительство начало системные изменения в энергетическом комплексе, законодательство позволяет это сделать, нужно добавлять систему торговли энергией в розницу. В современном мире энергия станет главным товаром, все будет завязано на энергию, даже деньги напрямую привязываются к киловатт часу Без энергии мы будем диким захолустим. Не разобьются дата-центры, промышленность и многое другое. Поэтому предлагаю максимально прекратить противостояние, адекватно воспринимать критику. Перед нами множество сложных, но интересных задач. И глупо спорить, как в рассказе Жванецкого. Поведение в споре должно быть простым, не служить собеседника, а разглядывать его. Лоббирую интересы населения республики, должности и кресла мне не интересны. Критиковать буду, если ничего делаться не будет.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 Заново.